Итак, уважаемые участники, прошу вас дать обратную связь. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, «плюс» в наш чат. Если есть проблемы со связью, поставьте, пожалуйста, «минус». Да, отлично, отлично, вижу, что все хорошо. Мы сейчас, наверное, с вами буквально подождем одну минуту, потому что, возможно, к нам не все желающие присоединились, и будем с вами начинать. Говорить мы сегодня будем по, про предстоящий марафон, который планируется уже совсем скоро, посвящен увеличению продаж компаний, индивидуальных предпринимателей. Но обо всем по порядку, буквально прошу минуту, давайте мы с вами подождем и будем начинать. Так, пока к нам подключаются, подключаются остальные слушатели. Итак, мы начинаем. Сегодня у нас небольшое такое предстоящее мероприятие, предстоящее нашему марафону. Марафон для участников закупок, для поставщиков, для всех тех, кто желает продавать и зарабатывать больше столь непростое время, стартует уже совсем скоро. Стартует 30 мая и продлится он 5 последовательных дней. Это будет понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Сегодня в рамках нашей консультации вы можете задать все интересующие вопросы по проведению марафона, по тому, какие вопросы будут рассмотрены на марафоне. Ну, собственно, я, конечно... Же расскажу, чему будет посвящен марафон, но для начала я представлюсь. Зовут меня Романова Юлия, я директор Академии продаж электронной площадки OTC. На рынке закупок я уже очень-очень давно, с 2011 года, вот буквально как я закончила университет, получила образование, сразу пришла в сферу закупок. И сфера закупок мне показалась очень интересной, перспективной, поэтому вот буквально с самых азов я изучила все основы, конечно, я не перестаю совершенствоваться в плане получения новых знаний, но здесь, собственно, никогда нельзя закончить свое обучение и, собственно, сказать, что да, максимум достигнут, конечно же, всегда будет к чему стремиться. И самое главное, важно правильно применять полученные знания на практике. Для меня это всегда было важно, поэтому я не только изучала эту сферу в части именно теоретического материала, я всегда изучала данную сферу в отношении прикладной направленности. То есть таким образом... Буквально, как я свои первые шаги в сфере закупок делала, работала я в то время на стороне оператора федеральной электронной площадки, это РТС-тендер, и параллельно я работала как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика. Был у меня период времени, когда я всецело работала на стороне участника закупок, то есть буквально всю эту кухню, кухню продаж через тендер, через маркетплейсы изучала изнутри, и, собственно, это было достаточно хорошее, интересное время, когда продажи достигали максимума. Сейчас, конечно же, рынок закупок в том числе трансформируется, трансформируется он ввиду тех реалий, которые происходят на российском рынке. Здесь, естественно, рынок тендерных продаж, он не мог остаться в стороне. Но, собственно, что самое важное, предприниматели на российском рынке всегда вынуждены адаптироваться под текущие реалии и вынуждены, соответственно, продавать, продавать э, в тех э, ситуациях, в которых мы находимся, в том числе и в столь нелегкое время, которое мы сейчас переживаем с вами. И таким образом на сегодняшний день я по-прежнему работаю как со стороны участников, так и со стороны заказчиков, то есть знаю э, всецело кухню э, тендерных продаж изнутри. И э, работаю я в том числе на электронной площадке OTC. OTC – это не только электронная площадка, это э, целое направление продаж, которое сразу задействует несколько каналов продаж, которые позволяют продавать больше, не ориентируясь только на тендеры, а ориентируясь и на остальные каналы продаж. Вот об этом мы с вами тоже будем говорить на нашем марафоне. Несколько слов о том, как будет проходить марафон. Марафон нас, наш марафон посвящен тендерам и маркетплейсам, то есть основное направление, которое мы с вами будем рассматривать, это продажи через тендеры в текущих реалиях и продажи на маркетплейсах, как использовать маркетплейс, как электронный магазин, как работать уже с размещенными предложениями как находить заказ заказчиков, как продавать путем размещения своих аферт. Об этом мы тоже с вами будем говорить. Работа у нас предстоит интенсивная. Это 5 дней. Мы с вами каждый день будем встречаться. Встречаться мы с вами будем в течение дня один раз, но продолжительность нашей встречи я бы ориентировалась где-то часа на полтора. Такой марафон у нас проходит не впервые. И как практика уже показала, Достаточно большое внимание мы уделяем именно обсуждению вопросов, то есть я даю определенный материал, задаю определенную тему и далее по этой теме мы с вами уже активно беседуем. То есть таким образом вы можете задать все интересующие вас вопросы, вот буквально в таком же режиме у вас всегда будет чат под рукой, вы сможете написать любой ваш вопрос по теме, по текущей и, собственно, уточнить то, что вам интересно. А, таким образом, у нас с вами пока еще до 30 мая остается время, то есть можно заранее свои вопросы сформулировать. Но сразу хочу сказать, что, как правило, у участников по прохождению марафона Какие-либо вопросы, особенно если это вопросы базового плана, конечно, они сразу же буквально на первых наших встречах они находят ответы. Если вопросы специфичные, которые касаются вашей сферы, на них я тоже готова буду ответить, соответственно, их как раз можно подготовить и по ходу наших встреч задавать марафон наш будет интересен и тем участникам, которые делают свои первые шаги на рынке госзакупок. Ну например, как сегодня мы, к сожалению столкнулись с новой ситуацией, когда собственно многие участники остались без прежних рынков сбыта, когда прежние каналы продаж не работают, соответственно поставщики ищут новые рынки сбыта. И здесь таким рынком сбыта выступает в том числе государство, в том числе компании с госучастием. А как закупают товары, работы, услуги такие организации? Они закупают через тендеры. По закону такие организации обязаны закупать исключительно через тендеры. Ну и, соответственно, для того, чтобы зайти в этот рынок закупок, вы должны обладать определенными входными знаниями. Не нужно разбираться буквально до тонкости для того, чтобы в эту сферу зайти, для того, чтобы буквально сразу покорять высоты. Но... А базовым набором знаний вы однозначно должны обладать. Причем на марафоне я, конечно же, даю не только базовые знания, не только рассказываю о том, как какую кнопку нажать, что сделать, какой пакет документов хотя, подготовить, хотя и этому тоже посвящен марафон. В том числе я рассказываю фишки, которые необходимы нам для того, чтобы буквально сразу стартовать и стартовать хорошо. Для того, чтобы мы не изобретали велосипед, не приходили те uh, ошибки, которые уже давно изучены, давно пройдены другими участниками, для того, чтобы мы сэкономили свое время и стали сразу эффективно продавать. На это, собственно, тоже направлен наш марафон. Uh, в течение недели, когда мы с вами будем встречаться, после каждой нашей встречи я буду давать задание. И задание, конечно же, важно выполнять для того, чтобы получить обратный эффект, обратную связь, для того, чтобы, возможно, у вас появились какие-то дополнительные вопросы при выполнении задания. И таким образом вы сразу сможете погрузиться в прикладную направленность, то есть сразу вы сможете применять те знания, которые получили на практике, причем независимо от той сферы, в которой вы работаете, стройка, либо, допустим, поставка медицинских изделий, либо поставка радиоэлектронной продукции, промышленной продукции, оказание услуг и так далее. Любое направление, любому направлению интересно изучить те положения, которые, собственно, будут... На марафоне озвучены. И, конечно же, при выполнении заданий здесь я рекомендую сразу настраиваться на последовательную работу, на работу именно в прикладном режиме. Я не буду вас заставлять заучивать какие-то положения. Собственно, я всегда говорю о том, что... Знать законодательство – это одно, а уметь применять на практике, знать, как это работает – это совершенно другое. Расскажу я и о тех фишках, которые позволяют сэкономить в ходе участия в закупках. Зачастую поставщики, исполнители, подрядчики и так далее полагают, что войти в закупки можно только если есть определенный стартовый капитал. Если есть определенная ниша, в которой вы лидируете, тоже распространенное заблуждение, нет, абсолютно можно зайти без вот этих стартовых моментов. Вы можете зайти в закупки, если у вас нет собственных средств, если вы только зарегистрировали компанию, если у вас пока оборот нулевой. Если у вас пока даже не выбрана ниша, ну, как говорится, что ни для кого не секрет, что не все у нас на рынке производители, у нас зачастую работают те поставщики, которые являются перекупами, как, как бы это грубо не звучало, но не поймите меня неправильно, я и не окрашиваю в негативный контекст данное положение. Я говорю лишь о том, что на рынке закупок, на рынке маркетплейсов можно зарабатывать буквально любому производителю, поставщику, который не является производителем, и можно работать эффективно. Одна из стратегий, ну вот буквально, конечно, о стратегиях мы с вами будем более подробно говорить на нашем марафоне, но вот одна из стратегий заключается в том, что поставщик, не являясь производителем, не являясь даже специалистом какой-то определенной сферы, определенной отрасли, заходит на рынок закупок и работает сразу по нескольким направлениям. Такое тоже является допустимым, но не совсем я приветствую такую направленность деятельности. Почему об этом я буду говорить на марафоне? Итак, наш марафон продлится с 30 мая по 3 июня. Это 5 рабочих дней, если по какой-то причине вы не сможете участвовать в режиме онлайн. Всегда лекции марафона, всегда наши беседы, беседы с другими участниками будут доступны в записи. То есть если вы, например, сегодня не смогли прослушать в режиме онлайн, не смогли поучаствовать, конечно... Вопросы в режиме онлайн вы задать не сможете, но вы сможете просмотреть запись эфира, и если у вас возникнут какие-то вопросы после уже просмотра записи, вы все равно их сможете адресовать, я буду всегда на связи, и мы с вами будем общаться в режиме онлайн. Мы с вами будем рассматривать и 44-й федеральный закон, и 223-й федеральный закон. Здесь мы с вами работаем сразу по двум направлениям. Я в целом придерживаюсь того мнения, что если поставщик работает, собирается зайти на рынок закупок, если поставщик уже имеет определенный опыт, но не хватает, например, знаний в текущих реалиях, потому что законодательство постоянно меняется, нужно работать сразу по всем фронтам. У нас есть два основных закона о закупках, и 44-й, это 223-й федеральный закон, соответственно, мы будем просматривать их параллельно, и я буду рассказывать о том, какие нюансы существуют, как по закону, номер 44 ФЗ, так и по закону о закупках отдельными видами юридических лиц. Это 223 федеральный закон. Соответственно, мы с вами сразу будем работать по двум направлениям. 44 федеральный закон, конечно, возможно, закупки на маркетплейсах. Это так называемые закупки малого объема. Это закупки, которые регламентированы законом, 93 статьей. И, соответственно, на сегодняшний день Рынок закупок малого объема, маркетплейсы, они все больше сливаются. И, соответственно, вот, это, вот этот пласт закупок, он называется маркетплейсом. Соответственно, есть свои особенности работы как по закону о контрактной системе, по маркетплейсам, так и особенность работы, соответственно, с 223-м федеральным законом. В этом во все будем говорить на нашем марафоне. А в течение всего марафона мы с вами будем постоянно на связи, мы будем с вами буквально общаться в нашем чате, у нас будет э, чат, э, куда будут добавлены все участники, и э, в режиме онлайн вы сможете всегда задать вопрос и оперативно получить на него ответ. То есть, если, например, у вас возник вопрос уже после просмотра текущей, э, текущего нашего события, когда мы встречаемся, то, соответственно, вы э, заходите в чат, задаете вопрос, тут же на него получаете ответ. Другие участники будут видеть ваши ответы. Хорошо, если, например, э, вы хотите э, приватно общаться, вы можете также мне в личку написать. Э, и, соответственно, тоже получить yeah. ответ. По результату нашего марафона, каких результатов мы с вами достигнем? Мы с вами узнаем тренды участия в закупках, тренды отношении ниш продаж. Мы с вами разберем те ниши продаж, которые на сегодняшний день востребованы, которые реально позволяют зарабатывать и на которые стоит обратить внимание. Мы с вами рассмотрим уже готовые инструменты. То есть как обычно ведет себя поставщик, который заходит на рынок закупок без чьей-либо поддержки. Конечно, пытается изучать законодательство, пытается изучать прикладные материалы, регистрируется на всех площадках. Зачастую вот такой поток информации в необработанном виде – сразу не дает какой-либо положительный эффект. Это действительно большой пласт, огромный пласт материалов новых, которые нужно осилить, понять, как это все работает. На марафоне у нас будет готовая выжимка, в том числе это будут готовые инструменты, которые сразу позволят систематизировать все ваши знания и зайти на рынок закупок. Мы сомневаемся, что в маркетплейсах актуальна закупка именно в нашей сфере. Как можно проверить, закупают ли наше оборудование на маркетплейсах? Ну, об этом мы, конечно, тоже будем с вами говорить на марафоне, но буквально приоткрою, собственно, завесу. Здесь и тайны-то никакой нет. Вы можете... Открыть маркетплейс, открыть одни из самых популярных маркетплейсов именно по закупкам. То есть здесь мы с вами не смешиваем понятия коммерческие маркетплейс, а зону, и так далее. Мы с вами говорим про, соответственно, маркетплейсы именно по закупкам. И, конечно же, там есть поиск, поиск по ключевым словам, поиск по отрасли, поиск по другим ключевым моментам, которые встречаются по вашей теме. То есть здесь, соответственно, можно таким превентивным методом поступить. И далее я уже расскажу, как более детально прорабатывать поиск на маркетплейсах, потому что, к сожалению, конечно же, Здесь на рынке закупок, на рынке маркетплейсов тоже существует такая тенденция, что не все закупки а заказчики буквально в открытом виде размещают, буквально абсолютно всех поставщиков приглашают к участию. Нет, здесь есть свои особенности, свои нюансы, которые... Также предусматривает, увы, скрытые процедуры, которые на первый взгляд поставщикам недоступны. Но уже при детальной проработке информации можно найти эти э, закупки, закупки на маркетплейсах и поучаствовать в них. Также мы с вами по результату нашего, каждой нашей встречи получим запись встречи. То есть у вас по результату всего марафона будет некий. Комплекс записей, который позволит вам при необходимости вернуться э, и э, проверить, как работает то или иное положение. То есть, допустим, вы начали участвовать, какой-то момент уже по прошествии времени с марафона забылся, соответственно, вы смотрите записи, и, что немаловажно, в течение месяца вы получаете в том числе поддержку с моей стороны, со стороны других кураторов марафона. И а, таким образом вы буквально, когда уже после марафона погружаетесь в сферу закупок по своей отрасли, вы также получаете поддержку от кураторов марафона. А, те специалисты, которые у нас работают на марафоне, это практикующие специалисты, это не только специалисты электронных площадок, которые... Соответственно, работают теории, которые знают, какую кнопку когда нажать, условно говоря. Это те специалисты, которые реально работают на рынке закупок и зарабатывают. То есть это не просто работа в холостую, это именно зарабатывание посредством участия в закупках. Вопрос-ответ. Ну, как я уже говорила, возможность на любом этапе в течение марафона, в течение, в течение, точнее, месяца после марафона получить консультацию. Консультацию именно адресно по вашей сфере. Так, далее, о чем еще хочется сказать? Ну, собственно, программа марафона. Программа марафона доступна у нас на сайте. Первый день мы с вами поговорим о том, с чего начать каким образом войти в сферу тендерных продаж, как это на самом деле просто и не требует каких-либо алгоритмов действий, буквально последовательных шагов. Знаете, буквально не так давно получала ипотеку и, собственно, сравнивала процесс получения ипотеки с процессом входа в тендеры. И, на мой взгляд, войти в тендеры гораздо проще, проще начать а, продавать через тендеры, чем а, буквально пройти а, все шаги для того, чтобы получить ипотечный кредит. Хотя, на самом деле, и получение ипотечного кредита на сегодняшний день, да, требует <coughs> действий, покупка квартиры дальнейшая, <coughs> требует действий, но можно во всем разобраться. Инструменты продаж сейчас-техсистемы мы с вами разберем. Мы с вами разберем уже готовые инструменты, которые позволят вам использовать их сразу же без покупки, без каких-либо дополнительных вложений. То есть не секрет, что есть инструменты, которые позволяют искать закупки, которые позволяют проводить аналитику закупок. То есть таким образом, мы с вами все эти инструменты получим на нашем марафоне. Это будет второй день марафона. Далее мы с вами поговорим про Marketplace, Маркетплейс, как его выгоднее всего использовать. каким образом, применять Marketplace сразу по нескольким направлениям. Использовать как свой интернет-магазин. И искать предложения о покупке. Заказчиков. То есть, соответственно, здесь буквально идеальный вариант, когда можно заниматься продажами с двух сторон. Обеспечение в тендерах: как сэкономить нередко поставщики не заходят в закупки, ввиду того, что большое обеспечение для входа, процедуры установлены. Но есть и процедуры без обеспечения. Именно с них я рекомендую всегда начинать, особенно если. Есть вопросы к стартовому капиталу именно, которые вы выделяете для участия в закупках. Есть и тендеры, которые позволяют нам не предоставлять обеспечение, позволяют использовать другие инструменты для того, чтобы зайти в закупку, участвовать и, соответственно, по возможности одержать победу и исполнить контракт. Заключение исполнения договора «Как избежать подводных камней». Ввиду текущих санкций, больше всего вопросов возникает не к процедуре участия, а именно к процедуре заключения исполнения договора. Соответственно, здесь, на этом этапе, мы сталкиваемся с тем, что старые каналы наших продаж, когда... Точнее, наших закупок перестали работать, когда мы не можем покупать у прежних поставщиков, если мы являемся, например, не производителями, а также являемся поставщиками. Соответственно, как быть в этом случае? Великий риск попадания в так называемый реестр недобросовестных поставщиков, но всего можно избежать, если грамотно действовать. Об этом мы с вами будем говорить на марафоне. Это будет наш финальный день, когда мы с вами рассмотрим заключение и исполнение договора. Договора, и когда мы с вами будем говорить, как заключить э, о, о том, будем говорить, как заключить договор именно в вашу пользу, на что обратить внимание еще на берегу до участия в закупке. Так, в отношении э, вопроса, последний вопрос, который у нас есть э, в чате, э, в части маркетплейсов, где возникает сомнение, есть ли, соответственно, возможность продавать договор. Э, по вашей сфере товары возможно, услуги или работа. Вы можете мне написать на электронную почту с пометкой для Юлии Романовой, и я по вашей сфере посмотрю, есть ли возможность продавать на маркетплейсах. Так, вот она, электронная почта, я ее отправила в чат. Подскажите, пожалуйста, у вас вопрос именно по маркетплейсам? Через тендеры вы уже продаете или... Не продаете пока еще ни на тендерах, ни через маркетплейсы. Да, оборудование на маркетплейсах. Угу. Через тендеры продаете, отлично. Здесь, конечно, если ключевой вопрос именно в продажах через маркетплейс, отправляйте мне на почту, я посмотрю, что можно найти по вашей сфере. Но, опять же, в отношении маркетплейсов здесь история, точнее, медали двух сторон. С одной стороны, мы, мы как участники закупок можем предложить к продаже. И зачастую для поставщиков является ключевым моментом то, что поставщик предлагает, размещает свои оферты о продаже товаров, работы услуг, как в вашем случае продажа оборудования. А далее уже ваше предложение находит отклик среди заказчиков. То есть заказчик видит, что да, действительно есть на маркетплейсе такое предложение. И если нет, соответственно, иных ограничений законодательства, заказчик может купить ваше оборудование, и второй вариант, когда заказчик сам размещает, соответственно, свою потребность в оборудовании, и вы уже, как поставщик, приходите, откликаетесь на эту потребность, размещаете оферту, направляете ее в адрес заказчика. Это второй вариант. Есть, соответственно, даже если в текущих реалиях, не размещены а, закупки заказчиков вашего оборудования на маркетплейсах, это ничуть не означает то, что вы в принципе не можете продавать на маркетплейсах, напротив. Здесь, например, если на рынке нет подобного оборудования, через маркетплейсы его не продают, можно как раз быть первым и стимулировать продажи через именно размещение как в электронном магазине на маркетплейсе своих товаров. И, соответственно, дальше уже определенный спектр действий потребуется для того, чтобы э, стимулировать покупки таких э, заказчиков. Если э, вы продаете через тендеры, пока еще не продавали э, через маркетплейс, скорее всего, ваше оборудование востребовано, востребовано у заказчика. Здесь уже больше э, действия за заказчиком, чтобы заказчик размещ... разместил свою потребность на маркетплейсе или, соответственно, увидя ваше предложение, откликнулся и заключил с вами прямой договор. Так, далее. У нас будет с вами пять дней. В течение пяти дней каждый день мы будем с вами рассматривать новую тему, и по прошествии пяти дней у вас уже будет в голове определенная картина, как продавать и через тендер, и через маркетплейсы. то есть будет определенная структура, которая позволит вам сразу же продавать через тендер. Вообще, по изучению уже прошедших наших марафонов я вижу, что большинство участников не ждут окончания марафона. Они сразу занимаются именно вхождением в круг закупок, сразу занимаются продажами через маркетплейсы. И более того, я рекомендую поступить именно таким образом, то есть действовать параллельно, выполнять задания не на эмуляторе закупок, хотя, возможно, даже и такой вариант а сразу работать на боевой электронной площадке работать на реальном маркетплейсе размещать информацию о своих товарах активно искать закупки заказчиков заказа заказчиков то есть соответственно здесь важно Сразу же э, окунуться в мир закупок, сразу работать через тендерные продажи, сразу э, понимать все нюансы, которые, собственно, нам встречаются. Но не исключен вариант, что вначале вы просматриваете все материалы, активно участвуете в беседах наших ежедневных, и, соответственно, далее уже по прошествии недели вы начинаете самостоятельно продавать, но, соответственно, мы с вами все равно на связи, и вы консультируетесь. Так, для продажи в маркетплейсе площадки OTC нужно будет покупать лицензию. Вот здесь еще один э, такой интересный нюанс. Мы с вами не будем привязываться конкретно к площадке OTC. Мы с вами будем говорить в целом про рынки маркетплейсов. Конечно, я буду приводить примеры э, электронных маркетплейсов, примеры тех электронных маркетплейсов, которые на сегодняшний день демонстрируют самые успешные показатели. То есть там, где заказчики размещаются чаще всего, где чаще всего продают свои товары, работы, услуги, поставщики, о них мы будем с вами говорить, но без привязки э, к нашей системе, без привязки к площадке OTC. Для того, чтобы работать именно на OTC, есть разные варианты работы. Есть вариант работы на маркетплейсе бесплатный, есть вариант работы платный, зависит от нескольких. Факторов. Об этом я тоже расскажу, но э, все-таки мы с вами сделаем упор на те маркетплейсы, э, которые в целом на сегодняшний день востребованы и не будем ограничиваться только площадкой OTC. Что входит в курс? 10 часов практической информации, то есть минимум мы с вами закладываем полтора часа каждый день. Но, как показала практика, у нас часто очень наши диалоги с участниками выходят за рамки и полутора, и двух часов, и трех часов бывает даже такое, когда мы с вами активно работаем именно по вашим вопросам, решаем насущные проблемы, если они уже возникают именно к моменту работы на марафоне. Доступ к записям марафона у вас будет без ограничений. В любой момент, неважно, сколько пройдет времени, вы сможете просмотреть все записи. Сопровождение участия в тендере. Еще один важный нюанс. Если на момент участия в нашем марафоне, то есть в течение недели, вы выбираете закупку, в которой вы хотите поучаствовать, если вас интересует маркетплейс, в течение этого периода времени мы с вами проходим буквально все шаги от А до Я, от размещения своей заявки, если речь идет про тендер, до заключения контракта в случае победы. Или другой вариант, если вы работаете на маркетплейсе, мы с вами пошагово выбираем маркетплейс, неважно, OTC это, не OTC, другой любой маркетплейс, мы размещаем там вашу оферту или работаем уже с размещенным заказом заказчика. Также вплоть до заключения договора. В отношении исполнения договора тоже мы с вами постоянно находимся на связи и консультируемся. Далее. Один месяц консультации специалиста, бесплатный доступ к инструментам поиска и аналитики тендера. Вот также что вы получите при работе на нашем марафоне. Вы получаете бесплатный доступ к инструментам поиска инструментом поиска тендеров, независимо от того, на какой площадке они размещены. То есть вы получаете доступ к агрегатору закупок. Мы с вами разбираем, как работать с агрегатором, как правильно, как лучше всего искать тендеры, как искать скрытые закупки, как работать на маркетплейсе. И, соответственно, также вы получаете аналитику, аналитику по выбранным тендерам на какой период бесплатный доступ к инструментам поиска в течение месяца. То есть также в течение месяца и в режиме консультации вы сможете работать, и, соответственно, самостоятельно путем поиска через инструменты, которые будут даны через агрегатор поиска, и также анализировать выбранные тендеры. Так, ну, собственно... Вот такая вот небольшая сводка, сводка по нашему мероприятию. У нас еще также будет непосредственно уже перед самим марафоном такая же встреча. То есть, если какие-то вопросы возникнут к тому времени, вы можете зарегистрироваться на эту встречу и также в режиме онлайн поучаствовать, задать все интересующие вас вопросы, уточнить непонятную информацию. Хочу отметить, что на марафоне у нас будет несколько специалистов, которые подробно расскажут, соответственно, по участию в тендерах, по поиску закупок, по выбору ниши закупок, также по участию во всем цикле закупки и подробно будет освещена работа с маркетплейсами, то есть таким образом... Соответственно, у нас есть каждый специалист по своей сфере. Соответственно, по своей сфере специалист расскажет и окажет помощь, поддержку в части первых шагов, если вы, например, пока еще только намереваетесь участвовать на маркетплейсах или тендерах. Итак, пожалуйста, еще вопросы в отношении тех поставщиков, у которых уже есть опыт. Вам тоже будет интересно поучаствовать. Я, конечно, не говорю о тех поставщиках, у которых уже буквально многолетний опыт. Я говорю о тех участниках, у которых, возможно, был опыт, был неудачный опыт, на какое-то время решили не участвовать в тендерах. Сейчас самое время возобновить участие, сейчас самое время стартовать в Ввиду того, что а прежние каналы продаж, к сожалению, многие отпадают, не получается продавать по прежним каналам продаж, особенно если задействованы иностранные покупатели, иностранные поставщики, те компании, которые попали под санкции, но государство, государство у нас всегда имея деньги для того, чтобы удовлетворить свои потребности в товарах, работах, услугах. Соответственно, тендеры размещаются, размещались и будут размещаться. Точно так же и продажи через Marketplace. Если взять статистику, по результатам 2020-2021 года и уже текущую статистику за 2022 год мы видим, что продажи через маркетплейсы только-только увеличиваются. Поэтому самое время сейчас зайти в тендер, если участник не заходит в закупки. Увы, это место занимает кто-нибудь другой. Итак, уважаемые участники, если вопросов больше нет, мы с вами будем нашу встречу завершать тогда. Если вопросы все-таки остались, пожалуйста, задавайте, пока мы с вами еще на связи. Если вы активно участвуете в тендерах, но а, про маркетплейсы ранее не думали, стоит ли а, идти на марафон, однозначно стоит. Сейчас тенденции продаж такие, что активно развивается не только а, продажи через тендеры, но и продажи через маркетплейсы. Вот то, о чем я только что сказала, а, если сравнивать буквально 20-21 и уже текущий 22 год, а, количество Закупок, которые размещены на Marketplace, количество прямых продаж поставщиков через Marketplace только увеличивается, и такая тенденция, однозначно будет сохраняться в текущих реалиях. Причем приятный бонус, вы можете использовать Marketplace именно как инструмент ваших прямых продаж, как ваш электронный магазин, где вы можете разместить буквально всю актуальную информацию. О ваших товарах, работах, услугах, то есть, чем не хороший вариант использовать маркетплейс, именно как электронный магазин. Тот электронный магазин, который доступен и коммерческим покупателям, и покупателям со стороны регламентированных закупок, то есть и 223 здесь будет работать, и 44-й федеральный закон. Если все-таки есть какие-то сомнения, то, пожалуйста, присылайте мне сферу вашей деятельности, я в целом посмотрю, есть ли размещенные а, закупки по вашей сфере именно на маркетплейсах, и а, все же такая рекомендация, что если вдруг а, я не найду процедур, хотя это маловероятно, то ä, все равно это не должно вас останавливать. Всегда какая-то сфера ранее не была представлена на маркетплейсах, работала, например, только через тендеры или даже через тендеры не работала. А когда-то эта сфера появляется на маркетплейсе. Все бывает в первый раз. Соответственно, почему бы вам не быть первопроходцами по вашей сфере деятельности именно ä, путем продажи через маркетплейсы. Итак, уважаемые участники, если вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь. У нас с вами будет еще одна встреча, но это будет встреча аналогичная этой, поэтому если вы для себя уже приняли решение, вовсе не обязательно участвовать, вы можете зарегистрироваться и, соответственно, далее уже ждать начала марафона. И далее мы с вами будем уже работать детально по предмету нашей каждодневной встречи. Если у вас все-таки какие-то есть сомнения, вопросы, вы можете их написать на электронную почту, вы можете а, поучаствовать в нашей установочной встрече а, непосредственно перед самим марафоном. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До встречи на марафоне.